добрый день уважаемые слушатели канала аллигатор 2010 сегодня у нас на обзоре пиво старый мельник из бочонка так что скажу сразу на цвет оно желтое пена есть пена немного заявлено что сто процентов солод мягко ли проверим сейчас Прошу своего ассистента попить пиво. Что ж, скажу сразу. Это написано правильно. Оно на самом деле мягкое. Какую оценку вы поставите, уважаемый ассистент? Тоже восьмерочка великолепное пиво алкоголь чувствуется нет <coughs> как будто безалкогольное но лучше пива я не пробовал в своей жизни так позвольте я попробую Ну что я могу сказать Пиво Старый мельник из бочонка Действительно очень хорошее пиво Алкоголь не чувствуется вообще Не горькое пиво Так Ну в принципе на этом все Пиво стоит своих денег В красном и белом стоит 40 рублей Уважаемые слушатели Следующие обзоры будут посвящены пиву Велкопоповецкий козел. Ждите, и вы дождетесь.